В эфире государственные телерадиокомпании "ЛТР Новости" в студии с приветствует Юлия Ценка. Здравствуйте. В Баткенской области милиционера, получившего пулю, во время конфликта на границе с Таджикистаном наградили медалью. По данным УВД области младшему сержанту Лугбеку Кулову медаль кыргызской милиции 90 лет вручил начальнику ВД Аскарбек Аширалиев. По мнению Ширалиева, роль Баткенской милиции. Предотвращение конфликтов на границе очень большая. Я чувствую душой, как вы служите народу. Вот у пострадал в результате конфликта. Пусть такое больше и не повторится, отметила Ширалив. Напомним, 13 марта в местности Куджугар произошел конфликт между жителями села Ак Аксай района и села Мехнатаба Таджикистана. Причиной конфликта стала строительная работа объездной дороги Аксай-Тамдык Баткенского района в области. Новосоздающееся управление патрульной службы милиции ГУВД Бишкека начнет работу осенью. Уже объявлен конкурс на замещение должностей. Как отметили в ГУВДД, всего предусмотрено 871 вакансия от замначальника управления до сотрудников младшего состава. Отметим, пилотный проект по созданию патрульной милиции проходит в рамках реформирования подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность. Как будет работать новосозданное подразделение и как будет проходить конкурс на отбор, узнавала Гульзада Чубакова. Обеспечение безопасности не только на дорогах, но и в общественных местах. Именно такую обязанность будут выполнять сотрудники новосоздающегося подразделения управления патрульной милиции. Оно будет образовано в результате слияния подразделений ГОБДД и патрульно-постовой службы. Главная цель – это создание мобильной, современной и эффективной службы для оперативного и качественного обеспечения безопасности граждан на дорогах республики и достижения необходимого уровня доверия к милиции. Мы, к сожалению, за последние несколько десятков лет во многом утеряли доверие к нашей милиции. И часто мы даже видим в них, там, ну, что грех ходить, бандиты в погонах, иногда называем. Да? Ты их даже больше боишься, чем какого-то хулигана. Чтобы вот это не происходило, то есть нужно осуществлять движение в сторону социальной сервисной службы. То есть милиция – это не репрессивный орган, милиция – это партнер и защитник». Реформирование подразделений милиции, обеспечивающих дорожную безопасность, будет проходить в три этапа. Первый – конкурсный отбор кадров. На втором этапе отобранные сотрудники пройдут соответствующее обучение, что включает в себя вопросы по правам граждан, тактичную и огневую подготовку, правила дорожного движения и так далее. Третий этап – непосредственно служба, которая предусматривает повышение зарплаты сотрудникам, при этом за которыми будут следить антикоррупционные ведомства. На сегодняшний день мы добились того, что зарплата будет не ниже 21 тысячи сомов. А очень важный момент – это материально-техническое обеспечение, это машины, это средства связи, это компьютерное оборудование, потому что сегодняшняя современная жизнь требует, чтобы сотрудник уже мог в течение там нескольких секунд или минуты находить любую информацию все в компьютере, связанную в единую сеть с той информационной системой, которая уже на сегодняшний день существует в рамках безопасного города. Это тоже очень важно, это тоже требует средств. В настоящее время конкурс на замещение должностей в Управлении патрульной милиции ГУВД столицы уже объявлен. Всего предусмотрено 871 вакансия. От замначальника управления до сотрудников младшего состава. Следить, чтобы отбор проходил прозрачно, будет конкурсная комиссия, куда входят как представители гражданского общества, так и МВД. Документы будут приниматься до 6 июня. Отметим, участие в конкурсе могут принимать не только действующие сотрудники милиции, но и гражданские лица, имеющие высшее образование. Прошедшие конкурс приступят к обучению на трех Курсах, которые будут проходить на базе Академии МВД. Там будет общий э, тест, общий тест, ну, знания получается. Потом физкультура, конечно, ВВК. Там уже, э, классическое сказано, есть, естественно, что он отслужил. Э, Военнообязанным должен быть сотрудник, то есть, который хочет участвовать, да. Там возрастная категория тоже есть. И, исходя из, как сказано, требований, набор будет. Уже после обучения сотрудников предполагается, что патрульная милиция полноценно начнет работу с 1 сентября этого года. Пилотный проект по созданию нового подразделения в городе Бишкек планируется реализовать до 2020 года. В последующие годы реформа охватит всю страну. Напомним, что в августе 2018 года по поручению президента страны была образована экспертная рабочая группа, которая выработала конкретные предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность. А уже в ноябре Суренбай Джейнбеков ознакомился с выработанной стратегией экспертной группы и одобрил план по созданию управления патрульной милиции, особо подчеркнув необходимость установления повышенной заработной платы, социального пакета и возможности карьерного роста для сотрудников, Сотрудников планируемой патрульной милиции с тем чтобы минимизировать коррупционные проявления и риски на их службе при этом повысить уровень доверия граждан к милиции кульзада кульбеков бишкек Вице-премьер-министр Алтына Мурбекова в рамках рабочей поездки в город Нарын ознакомилась с недавно построенным жилым домом, квартиры в котором предполагается реализовать через ипотеку. В связи с тем, что построенное жильем недоступно для большей части жителей региона, были проведены переговоры с компанией-подрядчиком по снижению стоимости квартир для потенциальных покупателей. Кроме того, Алтына Мурбекова навестила ветерана Великой Отечественной войны Тукеша Токтомушева, проживающего в городе Нарын. От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником. Днем Победы 9 мая вы яркий пример мужества, самоотверженности, силы духа. Именно благодаря вам, ветеранам войны и труженикам тыла, мы имеем мирное небо над головой и возможность спокойно жить и трудиться. Низкий вам поклон за ваш подвиг, отметила вице-премьер. Также ветерану в честь предстоящего праздника были вручены подарки. В школах из района сотрудники органов внутренних дел проводят военно-патриотические мероприятия. По информации ГУВД Чуйской области, мероприятия приурочены ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами выступили сотрудники ИДН УВД из района совместно с преподавателями общеобразовательных учреждений района. Цель – воспитание молодого поколения патриотизма, формирование законопослушного поведения и активной гражданской позиции, а также предупреждение совершения несовершеннолетним противоправных действий. Рассказали школьникам историю о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны. Показали фильмы об особенностях работы в военное время сотрудников органов внутренних дел и их вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Говорится в сообщении. «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». Это крылатая фраза великого русского полководца Александра Суворова актуальна и в наши дни. После Великой Отечественной войны тысячи советских воинов числились в списках пропавших без вести. Но благодаря упорству родных и кропотливой работе поисковиков, многие имена из этого списка вновь встают в строй. До сих пор ведутся поиски останков павших героев, места их захоронения и увековечения их славных имен. Об одном кыргызстанце из этого списка в материале нашей съемочной группы. А до этого вот эту книгу я выпускала. вела поиски пропавшего без вести старшего брата своего отца, Саранбека Тимиралиева, с 1998 года. По ее Но словам, это... ее дядя был призван в ряды Советской армии в 1939 году. В 1942 году родные получили от него последнее письмо, в котором он писал, что их часть под Севастополем попала в окружение и вела тяжелые бои. А затем родным пришло сообщение о том, что младший лейтенант Саранбек Тимиралеев пропал без вести. И вот Когда призвали в армию, он женился, детей у него не было. Он женился и сразу в армию. В 1939 году. Оттуда, значит, получается, его призвали. Когда война началась, его, значит, на фронт забрали. И где-то он в сорок втором году, где-то в августе, он без вести пропал. Он, оттуда он попал в Севастополь, потому что письма писал, письма не сохранились, к сожалению. Последнее письмо он написал, что мы попали в окружение в Севастополь, под Севастополем. Это Херсонец, как оказалось, мы с... это Херсонец. И что они попали в окружение, чтобы они не писали. Если мы, говорит, выйдем из окружения живыми, я сам напишу. И все, и после этого нету весточки. Шли годы. Младший брат Саганбека, Сабробек Тукеев, тоже фронтовик, искал место его гибели и захоронения, посылал запросы, но безрезультатно. Его поиски продолжила дочь, которая считала своим долгом довести начатое отцом дело до конца. Обращаясь во всевозможные поисковые организации, дело Ченар увенчалось успехом. В прошлом году ее семья получила известие о том, что в Крыму на мысе Херсонес найдено место захоронения их родственника. Это в 1995 году, он говорит, ну где-то мы говорит, 300 метров как, перенесли их. Там говорит, была большая воронка, и там где-то 97 человек. В этой большой воронке они говорит, по кругу лежали. И вот они где-то 300 метров перезахоронили на том же месте. Это вот такой полуостров возле Соленого озера, называется мыс Херсонис. И вот там вот Черное море, берег, и все, и отходить некуда. Вот там они их зажали, там их добили. В октябре 2018 года они посетили Севастополь и Братскую могилу, в которой был похоронен их дядя. Посильную помощь в организации поездки и установке мемориальной доски младшему лейтенанту 24-й отдельной погранзаставы Сагнбеку Тимиралееву оказало руководство ГКНБ. Над Братской могилой родственники Сагнбека Тимиралеева установили фотографии своего дяди, возложили цветы, присыпали могилу, привезенной с родиной землей и помолились за всех советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Чувство удовлетворения, вот, знаете, я вот, оказывается, искала, и вот это не могла успокоиться. А когда вот оттуда съездили, приехали, вот прямо успокоились. Чувство долга, что мы выполнили перед отцом, чувство долга, вот это выполнили. То, что он искал. Он каждый год ездил туда на курорт, Кисловодск, вот в Крым ездил. И он, видимо, мы так предполагаем, он специально туда ездил, он искал брата. Потом... Но ну, мы как бы хотели найти все-таки, потому что вот, когда я начала искать, у меня все время мысль была, как же он так погиб, что они его не могут никак найти, не находится. Ну а теперь мы уже нашли, вот я всю эту историю, как они воевали, прочитала, это вот ну, землю положили, как говорится, все это чувство долго исполнено. Завершив начатое отцом дело, Ченар Тукеева обрела покой в душе. Ведь преемственность поколений в деле сохранения памяти о самой страшной войне прошлого века и подвигах простых советских солдат ради мира на земле не должна прерываться. Тимур Тимиргалеев, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек. К этому сейчас это все новости. Всего вам доброго. До встречи.